All in. Ну что, мудила, посмотрим, какие у тебя яйца. Готовить, у него канал. Мы с моим другом Джеком всегда вдвоем. Вчера играли в футбол. Потом катали шары в боулинге. Ну а сегодня я из него сделаю лимонад. Да, я его использую, он всего лишь предмет для меня. Да вообще, если кому-то что-то не нравится, то обратитесь в службу защиты арбузов. Служба поддержки арбузов. Каждая полосатая корка будет защищенной. А почему вообще лимонад? Ну, это же арбуз. Как вообще правильно сказать? Арбунат или арбузат? Так, получается, если лимонад, то получается арбузат. А если лимонад, то правильно говорить арбунат. Так, в составе есть арбунат. Не, этой хуйнёй я себе не собираюсь. Прежде чем делать арбузный лимонад, я вытрясу немного семени из джека. Теперь мне нужно посадить ее в горшок. И залить кипяченой водой. Чтобы вырос новый друг и я не остался одиноким. Так, нужно прибраться. В принципе, рецепт лимонада очень прост. Теперь я подставлю стакан и наберу туда треть арбузного сока. Блин, такой густой. Получается не арбунат, а какой-то арбузный смузи. Тогда это уже арбузи. Блять. Теперь нужно добавить лимонный сок. И газированный напиток айд. Осталось только украсить и добавить лед. Лед я сделаю из арбузного сока, чтобы вода не разбавила этот прекрасный вкус моего арбунада. В своей микроволновой морозилке я сделаю лед буквально за 30 секунд. Бывает ли так, что гости звонят вам и говорят, что будут через 15 минут, а в морозилке нет льда? Вы пытаетесь исправить ситуацию и срочно ставите воду в обычную морозилку, но вот не задача. Ваша морозилка не способна сделать лед так быстро, как вам нужно. И что же делать? Выход есть. Это наша новая микроволновая морозильная камера фирмы Samsung. Просто посмотрите, как этот полный пакет с водой становится льдом. Это просто невероятная вещь, которая нужна в каждом хозяйстве. Гости никогда больше не будут обсуждать вас за теплые напитки с нашей новой микроволновой морозильной камерой от фирмы Samsung. Как вы делаете лед дома? Микроволновая морозилка? Микроволновая морозилка. Микроволновая морозилка. Как вы делаете лед дома? В микроволновой морозилке. А, о, да, это, это круто. Это действительно круто, молодцы. Да, да, да, охеренная штука. Благодаря ней я построил свой бизнес, теперь я продаю лед. Собаки используют микроволновую морозилку? Арбузный лед готов, теперь закидываю его в свой арбунат и буду наслаждаться этим прекрасным прохладным вкусом.